А, всем привет, кисы и коты. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы смотрим вау-челлендж. Wow Суть этого челлендж заключается в том, что нам нужно с вами во не смотреть видео прикольные, пробовать не сказать слово Вау. Да как так-то, если видео это прикольные? М -м -м -м. Вопрос интересный. В конце видео почитаем, сколько раз ваукнула я Ира, и вы. Ира -и -и. Перед тем как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Все те, кто поставят лайки за 3 секунды, вам будет вести. Итак, считаем: три. Два, один, ноль. Все те, кто поставил лайки, удачи отправляется к вам. Пам-пам-пам. Но ну, а мы начинаем. Вау, черен. Считаем, смотрим, кайфуем. Ой, я ее знаю. Худо бьюти. Ой, она любит все вот это, вот это вот она очень это любит. Вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау. Чехол. Зачем? Печать на чехлах. Это вот так делается. То есть я могу сама, да, чехол взять свой. Прозрачный. И зафигатичь себе все, что я захочу. Ну, только вот эти станки, откуда у меня? Ну, все понятно. Ну, это вау, по-любому. Это вау, однозначно. Какая красота. Да-да-да. Все отправляем United Kingdom. Соединенное Королевство. Я видела УК. Привет! <laughs> Пока! Перри, черри, Мэри. Большой картофель. Большой гриб. Да как так-то? Почему я вижу одно, а это другое? Нифига тут просто с этого грибочечка можно засолить, поперчить, зажарить, замариновать. Чего только нельзя сделать. У него громадный, где растут такие грибы. На нашей планете вообще грибники просто вот так бы аплодировали во все руки. Ой-ой-ой-ой-ой! У нас распаковка. Айфона или не Айфона? Айфона. <шу> что это за цвет-то такой? Фу, множество леденцовых конфет, а вот эти двое флиртуют друг друга. Меня это спалило сразу по их минике. Режем конфетки и подмигиваем друг к другу. Да, что-то в этом есть патчи. По-любому это патчи. Нет не патчи. Хорошо, ладно, забираю свои слой назад. Это румяна. Это офигенно удобная штука румяна. Именно тех оттенков, которые нужны на все случаи жизни. Персиковый, розовый. А, Пудровый, еще и кисточка. Боже! Это офигенно! Ну, просто неудобно с собой таскать это все. Можно как-то перекладывать. Я не люблю большие конструкции, потому что мне надо... Вот знаете, что я делаю с большими румянами? А я вам сейчас покажу. Где оно у меня? Разбились румяна хорошие. А я их взяла, раскрошила и в маленькую такую баночку убрала. Теперь ношу везде с собой, не занимает места много. Видите, щечки-то румяненькие не просто так, а благодаря вот этому. Так что, если разбились румяна, не переживай, Запихай их в маленькую коробочку и все. И все. А разбились они почему? Потому что вот такую бандуру я стаскала с собой в сумке. Чуть, на что я рассчитывала? Белый шоколад и нутелла. Мамочки! Мне кажется, у меня просто, глядя на это, вываливается второй подвородок. Подвородок. Вот оно. Правда? Да. Губка. Губка Боб. Квадратные штаны. Ла-ла-ла, зайка. Подставка под Телефон давай так а все вот ой, ну как все по фэншую да все такая по корейско по китайски да все вот так прикольненько миленько Ой капец розовые тони в голове прыгают я тоже так хочу ой фу. ну это давайте сразу я скажу что вас не тошнило там за кадром это вазелин а это green Смотришь противный, оторваться не можешь, да? О, морковный рай. Можно мне, пожалуйста, смузи. Морковный! Дайте, пожалуйста, только не отравитесь, но это краска. Ой, вообще все, что даже с ремонтом связано, все равно прикольно. Там всякие субстанции, конструкции, там, цвета. Вонь, конечно, стоит химическая. Ты такой, типа, в дурмане ходишь такой на работе. Ну, но нормально. Что это? Что это? Что это? Ах ты ж, набор джентльмена. Кто-нибудь еще? Ты видели, как он налил туда воды? Вот так. Как этот соль сыпет, а этот наливает воды вот так. Ой, ну ты, слушай, деловой, куда собрался, говори. К девчонке или к мальчишке. Сразу скажи, чтобы потом недоразумений не было. Парад! Порезался, я хотела сказать. А глаза-то какие, как у хаски. Ой! Глаза-то, как у хаски. Адиколон, глоток себя, глоток на лицо. Ой, мамочки! Какие ресницы-то! Да уж что ты! Не мог посмотреть на его глаза. Ой, опять у нас это фэн корейская няшечковая лапочка. Я хочу поехать в Корею только из-за этих цветов. Что там у них, это норма. У нас все клавиатура черная, серая, белая. Ты разукрашивай как хочешь. А тут, как мой вид, мой свитер, худи, да? Мое кресло. Все вот это вот у меня в таких оттенках. Думаете, просто мне было все это подобрать? Нет. Стену красила, стул вообще с космоса прилетел. из Кореи. так патчи для губ никогда не пользовалась патчами для губ. Блин, ну почему-то это классно. Ой -ой -ой -ой. Ой, -ой, ой, ой, ой, ой, как это классно было сейчас, мамочки, это там Мы строим замки из песка, а их смывает море. Все зря, все зря, все зря, все зря. Все зря, все зря. Теперь для нас с тобой. Я немножко сочинила. Забудьте, не вспоминайте об этом. Капец, ты так мнешь. По мне спинку. Пожалуйста. Это кот, это лапка, это мордочка лапка. Это мой кот, рыжий, это мой кот. Это что? Ой, боже, да ну что вы такое творите-то со мной? В смысле, это все можно менять? Ой, мамочки, как это все классно. Я видела такие на Алиэкспресс, так что, если хотите, можете заказать. Стекло. Она размалывает его, сейчас что-то будет такого. Вы еще не видели сто процентов, и я, наверное, тоже все прям в пыль. Главное, что там мелкая частичка в глаз тебе не попала, потому что, если бы это делала я, я бы, бы сделала вот так. Вау, вау, вау, какая прелесть! Что это? О, сыворотка, блеск для губ, а там а что? Что это? Для тонака, что ли? А, чуметь! Покажи еще нам что-нибудь, покажи! О, это патчи, у меня такие были. А это что, пачка типа сигарет, но это ушные палочки, батные палочки, да? Сейчас он закрутит, замутит. Ребята, смотрите. Вау! Поймал. Так она продолжает литься. Сколько это краски израсходовал? Что они делают? Зачем? А, все поняла. Очищают поверхность, дабы потом опять на ней рисовать. Капец, как осенние листья смывает зима. что -то типа того. Пена, пена, пена. Это съедобно или несъедобно? Нет, это не съедобно. Посмотрите, сколько мыла там внизу лежит. О, о, так как будто можно съесть. О, что ж ты творишь? Ты, какие красивые кадры. Как ты это все сделала? Ты потрясающая. Вау! Я уже заморочилась. И все в таких оттенках, как у меня сейчас. Это мне нравится. Еще больше глаз радует сразу. Вау! Потрясающе. Пахнет розами, чувствуете? Да, правда. Что это за карта? Карта мира. Боже, у меня сейчас даже жестко это уже было. Это Мюнхен! А это что? Это что? Что это? Что там? Что это? Бальзамы для губ по-любому. Да? Да-да-да. Ой, опять у нас тут джентльменский набор. Вот так вот он делает. И что, не только для девочек нам смотреть с вами всякие штучки, дрючки пацанов. Вон тоже имеются вот такие вот приспособления. Он такой все раскладывает, как настоящий Джеймс Бонд. Блин, я давно не видела, чтобы мужики... Вот так вот, вот баночки раскладывали. еще у кого-то, чтобы бритвенный набор был. Обычно пена для бритья вот так вот и погнали. А тут он уже третий час перед нами зафигачивает себе пенку. Ой, мама дорогая, ну мы вообще офигели. Вот такое у нас сегодня было видео, ребята. Напишите в комментариях, сколько раз вы вакнули. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, целую. Пока!